Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютный пар индексов на предстоящий день. Вторник, 13 марта, и давайте посмотрим, с чем у нас начинается сегодняшний торговый день и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая на текущий момент сохраняется, ближайшие цели роста идут и выше максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.2345, ну и далее двигаться уже в область 1.2449. Возврат к продажам по данной паре будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.2289. После прохождения данного уровня вероятность снижения в область 21.63 уже будет гораздо выше. По паре британский фунт, американский доллар пока тенденция остается нисходящая, пока мы не можем преодолеть область сопротивления на отметке 1.39 17 основное направление в рамках часового таймфрейма преобладает нисходящее с целями снижения на 1.3840, уход ниже минимальных значений понедельника и движение в область 37.86. В том случае, если пара британский фунт американский доллар сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.3918, то развитие восходящего сценария с целями роста до 1.40 будет более вероятно. А пара американский доллар, канадский доллар сегодня с утра смогла закрепиться выше максимальной значения, которые мы видели вчера на отметке 1.2843, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения. Конечно, в рамках четырехчасового часового таймфрейма тенденция пока нисходящая, но общее настроение на часовом у нас формируется восходящее. восходящие. Цели роста это движение в область 1.2953 и далее на 1.30. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений понедельника – это отметка 1.2803. А пара американский доллар и японская иена продолжает свое восходящее движение. Цели роста, ну, во-первых, закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 9 февраля, то есть уйти выше уровня 107.54 и далее двигаться уже в область 107.90. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 106.30. По паре австралийский доллар американский доллар также пока тенденция восходящая сохраняется. Цели роста у нас находятся в области 79 и выше, а ближайший разворотный уровень для текущей восходящей формации располагается на минимальных значениях понедельника, это отметка 78.50. Если австралийцу удастся закрепиться ниже данного уровня, то вероятно вновь развитие нисходящего сценария с целями до 77.10. По паре еврофунт тенденция нисходящая также сохраняется. Цели по снижению, то уйти ниже минимальной значения вчерашнего дня, то есть закрепиться ниже отметки 88.48, далее двигаться на 87.90. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашнего дня. Это отметка 88.96. А по золоту тенденция нисходящая сохраняется. Цели снижения это уход ниже отметки 1315 долларов за тройскую унцию. Ну а возврат к покупкам будет рассматриваться после закрепления выше максимума, в котором мы видели вчера на отметке 1324. А по нефтемарке Brent также тенденция, восходящая в рамках часового таймфрейма на текущий момент преобладает. Цели роста – это движение в область 66.18, ну а в том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться ниже минимальных значений понедельника, то есть уйти ниже уровня 64.21, то вероятно развитие нисходящего сценария с целями снижения до 61.70. А по индексу DAX на текущий момент тенденция, восходящая также преобладает. Цели роста это движение в область 12.714, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях понедельника это область 12 538 а, ну и биткоин на текущий момент находится в рамках часового таймфрейма в восходящем движении цели роста это уйти выше а, максимальных значений понедельника то есть уйти выше уровня 9844 доллара за один биткоин ну и далее двигаться на по направлению на 12000 возврат к продажам а значит и продолжение коррекционного нисходящего движения по биткоину будет рассматриваться в том случае если мы увидим закрепление ниже минимума Маленьких значений, которые мы видели вчера, в области 8704. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.